Выход призрака Цусима уже не за горами, поэтому давайте немного освежим память и вспомним все, что нам известно об игре. Ну а если вы вообще ничего не слышали о ней, то сейчас я вам все расскажу. Итак, Ghost of Цусима – это последний эксклюзив на Sony PlayStation 4, разработанный американской студией Sucker Punch Productions в жанре экшен adventures с открытым игровым миром. Студия Sucker Punch известна прежде всего серией игр приключенческого боевика Infamous, которая побила рекорды продаж в свое время. Вообще, как правило, все хорошие игры про Японию создавались самими японцами, и честно сказать, для американской студии сделать игру про Японию феодальных времен дело рисковое. Поэтому студия обратилась за помощью к экспертам, чтобы понимать, как средневековые японцы строили, одевались, жили и умирали. Получилось ли у них или нет, мы узнаем уже 17 июля этого года. А пока давайте перейдем к сюжету. Главный герой самурай по имени Джин Сакай оказался один на один с монгольской армией, которая заняла остров Сусима после вторжения в 1274 году. Так уж вышло, что в самурайском строю остался только Джин. Ему предстоит оставить самурайский кодекс чести и выработать новый способ борьбы с врагами, поскольку война уже не та, какой привык ее вести самурай. Герою не остается ничего, кроме как уничтожить врагов, защитить беззащитных и отомстить запавших товарищей. На другом конце поля лютует монгольская армия под командованием Хотунхана. Главный антагонист игры ⁇ жесток, беспощаден, пугающий, умен и хитер. Недооценивать Хотунхана фатально. По сюжету нам известно о том, что Хотунхан выучил японский язык, традиции и принципы самураев. Благодаря этому он с легкостью расправился с самураями. Моделью для внешности Хотунхана стал канадский актер китайско-ирландского происхождения Патрик Галлахер. Он, кстати, сыграл Атилу в кинофраншизе Ночь в музее. Сразу отмечу, что игра не претендует на звание исторической, о чем говорят сами разработчики. Все, что обвиняет игру с реальной историей, так это то, что на остров Цусима действительно нападала монгольская империя. Причем дважды. И оба раза успешно. В 1274 году под командованием генерала Лю, а в 1281 году под командованием внука Чингисхана Хубилай Хана. Оба раза налеты проходили жестко для японцев, города сжигались, население истреблялось а награбленная уплывала вместе с монгольской армией обратно на Большую Землю. Примечательно то, что оба раза на обратном пути монгольский флот попадал в тайфун, теряя большую часть своих кораблей. Японцы даже дали имя тайфуну Камикадзе, что означает «божественный ветер». Так что не стоит плеваться на игру за исторические расхождения. И вообще призрак Цусимы это скорее игра эпос в стиле самурайских боевиков. На презентации E3 студия частично показала, что из себя представляет геймплей. Остров в игре ⁇ это большой открытый мир, поделенный на участки с множеством примечательных мест, по которым можно свободно перемещаться и изучать, выполнять основные и побочные квесты. Интерфейс в игре максимально упрощен. Разработчики выбрали минимализм, убрав с экрана большую часть интерфейса. Теперь у вас в игре вместо привычной мини-карты или стрелки, будет направлять дуновение ветра, что само по себе поэтичнее. В механике нет ничего революционного. Вы можете прокачать своего персонажа, изучая новые боевые приемы и используя обереги, которые дают разные бонусы к здоровью или к урону противникам. Еще персонажа можно немного кастомизировать. На выбор есть несколько вариантов одежды и брони, которую можно красить. Причем добывать краски придется из растений, разбросанных по острову. Не буду останавливаться на очевидном. С дня и ночи или погоды в 2К20 уже никого не удивишь. Что меня действительно зацепило в игре, так это возможность пройти игру в японской озвучки с субтитрами. Теперь не придется слышать английскую или русскую речь в феодальной Японии. Впрочем, если вам окей, это опционально. Вообще над атмосферой здорово потрудились, игра выглядит красиво и синематично. А если вы хотите еще больше Акиру Курасавы, можно включить фильтр, который придаст картинке зернистости и художественности. В эту же корзину добавьте фото режим со свободной камерой и вы получите неограниченное количество красивых видео и артов. Что там с боями? Лично мне очень понравилось то, что я увидел на e 3 Как это будет реализовано в игре не ясно, но выглядит очень эпично. Любая стычка с врагом на клинках может решиться в пару ударов. Я ждал именно такой боевой системы, не знаю, как вам, но мне уже приелись игры, в которых нужно нанести противнику тысячу ударов, прежде чем он падет. Тут все по-самурайски лаконично, только... Мясо, ботики, убийство, убийство, В общем, только идеальный тайминг и быстрые контратаки помогут вам выжить. Ну а если у вас с этим проблемы, можно отрегулировать уровень сложности в любой момент. Впрочем, для любителей подкраста сзади есть стелс-режим. Отвлекай, не дай себя обнаружить и убивай врагов, приводя их в ужас. Выбор, чем рубить головы, достаточно широк. Джин вооружен до зубов, в его арсенале основное оружие это катана. Впрочем, есть и другое, короткий меч для скрытых убийств. Лук, сюрикены и метательные ножи для дальнего боя. Куда Джин уместил оглушающие и дымовые бомбы, я не знаю. Но они у него тоже есть, как и крюк-кошка для дальних прыжков и взбирания по стенам. Нет сомнений, что команда Сакер проделала большую работу над игрой. Определенно это игра, в которую стоит поиграть всем, кому близка тема самураев и беспощадного средневековья. Думаю, что если сюжет игры захватит игроков, а все то, что нам показали, будет работать без багов, то игра имеет все шансы стать классикой жанра, на которую будут равняться остальные разработчики. Очень скоро каждый сможет лично ознакомиться с игрой, ну а я на своем канале выложу ее прохождение. my God.